Приветствую! Сегодня познакомимся с кошельком Phantom, который вам много где понадобится. Кошелек находится по адресу phantom.app. С недавнего времени скачать его можно даже на смартфон и любой другой браузер. Буду показывать на примере Chrome, как это все дело закачать и установить. Нажимаем вкладку «Установить». Тем временем, пока он устанавливается, расскажу вам о его особенностях. Это кошелек не кастодиальный, он предназначен для работы с блокчейном Solana. Что значит не Это значит, что даже у разработчиков нет доступа к данному кошельку. Через данный валет можно получать, передавать токены в блокчейне Солана. Также стейблкоины, NFT можно ту же салану застейкать, выбрав определенный вальдатор. Есть внутренний обменник о этом и о многом другом. Далее видео. Нажимаем вкладку создать кошелек. Если у вас есть сеть фразы, то вы можете восстановить. Нажимаем создать новый. Придумываем любой пароль, который вам пригляделся. Соглашаемся и продолжаем. После чего перепишите свои секретные фразы, никому их не показывайте и сохраните в надежном месте. Нажимаем галочку и продолжить. После чего можно пользоваться горячими клавишами для быстрого использования кошелька. Это может быть Alt-Shift-Up для быстрого открытия. Фантом. Нажимаем продолжить. Все, мы кошелек создали. Можем подписаться на их комьюнити в Твиттере. Нажимаем закрыть. Переходим в сам непосредственно на кошелек, нажимаем такую вкладку, как пазлик, после чего нажимаем «Закрепить», после входим в кошелек. В отличие от MetaMask, здесь нельзя использовать полное диалоговое окно, то есть исключительно в рамках данного расширения. Давайте проговорим каждую функцию. В кошельке вы можете скопировать адрес, отправить друзьям, знакомым или кому угодно, чтобы они вам отправили криптовалюту, либо токены. В данном разделе вы можете подключить еще одну учетную запись, либо же восстановить кошелек через фразы, либо же через приватный ключ, либо же подключить холодный кошелек. Фантом поддержит исключительно Ledger Nano, имейте в виду. В данном разделе вы можете заблокировать свой кошелек, либо же вы можете поставить на него автоматическую блокировку, смотрите как вам угодно. Если вы работаете где-то в офисе, где есть посторонние люди, которые постоянно так или иначе, рядом с вашим компьютером могут находиться, поэтому имеет место быть автоматическую блокировку включить. Где ее включить? В разделе «Настройки» переходим в самый конец, выбираем таймер автоблокировки. Выбираем удобное для вас время, нажимаем «Сохранить». После чего кошелек будет автоматически блокироваться. С этим разделом понятно. Давайте перейдем к основному разделу. Здесь вы можете отправлять криптовалюты через данную вкладку «Отправить» указывать любую криптовалюту, выбираете, где у вас есть деньги, нажимаете, указываете адрес получателя, указывайте сумму и далее отправляем деньги. Так же само это относится и к криптовалютам, к токенам, которые на блокчейне Салана Имейте в виду, что здесь будет тоже взиматься определенная небольшая комиссионная а, часть в виде Соланы взиматься, поэтому тоже, чтобы у вас был баланс всегда положительный. Чтобы завести уже сейчас Солану, какие можно использовать варианты? Вы можете, конечно же, на бирже взять, купить Солану, завести в данный кошелек. Вы, конечно же, потратите на комиссиях. Я, честно, не скажу, какие комиссионы берут разные эти все биржи. Можно использовать данный обменник ChangeNow, очень даже крутой. К примеру, у вас есть стейблкоины, вы выбираете USDT-RC20, выбираете Солану, выбрали, допустим, там 50 долларов, Допустим, все. Система показывает, сколько салана вы купите. Выбираете Exchange. И по методу based таким же образом отправляете посреднику деньги. Он вам отправляет слону на ваш кошелек. Очень удобный обменник запомните. Его на урушение возьмите к себе в закладки. Как отправлять, как получать с этим я думаю понятно. Здесь можно вносить криптовалюту через такие схемы, как Monopay, через биржу FTX. Я, честно скажу, не использовал данные способы, поэтому не буду на этом заострять внимание. В разделе управления списком токенов вы можете добавить токены вручную, используя смарт-контракт, название, символ токена. В данной вкладке вы можете просматривать свои NFT и также вы можете их получать, отправив человеку свой основной адрес. NFT будет отображаться в данном разделе. В разделе swap вы можете обменять свою криптовалюту на любую другую стейблкоин или же токен. То есть некий обменник. Также можно использовать родной обменник на блокчейне Solana Radium, тоже очень удобный, в котором... Много различных криптовалют токен и очень удобный exchange, децентрализованный для работы. Имейте в виду. Вы платите также тут небольшую комиссию. Проскальзывание я не ставлю больше или меньше. Тут, тут основная стоит единичка. В данном разделе вы можете просмотреть все свои транзакции, получения, отправления. В данном разделе настройки вы можете изменить настройки интерфейса, поменять язык, выбрать любой другой, который вам удобен. В разделе «Адресная книга» вы можете добавить кошельки, адреса, которые вы часто всего используете, допустим, это адреса друзей, адреса бирж и прочие адреса. В разделе «Доверенные приложения» вы можете отключаться от каких-либо приложений, к которым вы присоединились. То есть это относится к тем случаям, когда вы, к примеру, используете какие-то DEX непонятные, какие-то приложения, которые легко могут взломать. Соответственно, это может быть рискованно для ваших кошельков. Поэтому имейте э, привычку такую постоянно отключаться от каких-либо сайтов. Это будет для вашей же безопасности очень даже хорошо. Нажимаем «Отменить». В разделе «Изменить пароль» можно поменять пароль. Про таймер автоблокировки я вам уже рассказывал. «Изменить сеть». Здесь можно выбрать тестовую сеть, тестовую сеть разработчика в разделе «Экспортировать». Приватный ключ вы можете синхронизировать свой приватный ключ, сохранить и далее его использовать на тот случай, если вы потеряете доступ к кошельку и вы можете через приватный ключ приконнектиться к своему кошельку, либо же через секретную фразу. Опять же, надежно ее сохраните, не потеряйте. Также в данной вкладке вы можете застейкать свою салану под где-то приблизительно 6-7% годовых, выбрав тот или иной валидатор. Тоже есть такая здесь функция. У меня на этом все, оставляйте ваше мнение. Очень удобный кошелек для повседневной работы, для использования, для хранения, для участия в каких-либо проектах. Очень интересный, простой интерфейс, интуитивно понятный. Пользуйтесь кошельком, желаю удачи вам, хорошего настроения, увидимся в новых видео, оставляйте пожелания, какие хотите вы видеть видео на канале. И конечно же подписывайтесь на мой YouTube канал, не пропускайте видео по заработку в интернете. Всем пока-пока, до новых встреч.